Для того, чтобы уменьшить вред от мобильных телефонов, в Великобритании детям до 9 лет запрещают ими пользоваться. А в США создают специальные телефоны, которые контролируют количество разговоров. Но все эти меры бесполезны. Если у одного ребенка нет мобильного телефона, а у его соседа по партии есть, оба получат одинаковое облучение. Сейчас же выросло поколение уже детей, особенно на Западе, да, которые с раннего детства пользуются сотовыми телефонами. Ну, вот недавно просто такая информация, что в три раза выше раковой опухоли именно у этого поколения детей, которые пользуются сотовыми телефонами вот последние 10-15 лет. какие то мутации происходят. При длительном общении по телефону исходящие электромагнитные волны повышают температуру мозга на несколько десятых градусов. В результате микроскопические участки тканей головного мозга свариваются, как в микроволновой печи. Независимые ученые в разных странах доказали, что сотовые телефоны еще и повреждают глаза. Во время длительных разговоров происходит ухудшение оптического качества линзы глаза. Когда воздействие излучения прекращается, повреждение начинает исправляться. Однако в то же время на микроскопическом уровне возникает другая проблема. На поверхности линз появляются маленькие пузырьки, и они не исчезают. Обнаружено, что излучение, испускаемое сотовым телефоном, повреждает ДНК. Этот генетический сбой распространяется на следующее поколение клеток. Радиоволны наносят удары нашему организму снова и снова, пока не разрушат его. Врачи даже ввели такое понятие, как стаж пользования мобильным телефоном. Тех, кто разговаривает по мобильному телефону свыше одного часа в день, можно отнести к работникам вредных производств. Мало кто знает, но радиотрубки, которые сейчас активно используются и дома, и в офисах, тоже далеко не безопасны. Нагрузка на головной мозг при этом не меньше, чем от работы мобильного. А ребята, у кого-нибудь есть мобильные телефоны?